Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня будем смотреть, ну, по-моему, на крайне редкой ПТ-шке, ну, по крайней мере, я ее встречаю в рандоме раз в пятилетку. Это у нас французский форш Б, карта Границы Империи. Игрок зоопарк рот, и шил. Ну или шил, там, не знаю. Тут такая, типа, кто на что гораст знаю, В чем проблема данной ПТ-шки, почему игроки на ней не хотят играть. Возможно, из-за этого вот уязвимого места, которое видно. Очень хорошо, и трудно в него не попасть даже со средней дистанции. Многие танки из-за этого неиграбельны. Ну, вообще не удается нанести урон Т-62. Три снаряда выпущены. Пока что игрок не торопится перезаряжаться. Может подвернется еще возможность кого-то пострелять. А то бывает на барабане так уходишь на КД. Даже бывает один снаряд выстрелил, но все равно как-то хочется, чтобы барабан был полный. Вот, первый урон. Два пробития, все, и 121 успевает спрятаться. А здесь непонятно Счет 0-1 Что очень странно и началась третья минута боя Ну, бывают еще такие бои Я бы да, хотел сказать не эти Не, не турбосливы Где более-менее напряженная борьба идет Ну это очень нечасто встречается Здесь везет Фошу Снаряд так попал, как будто, как будто пулька какая-то прилетела, а не там 100 с лишним миллиметров калибра. По-моему, там на левом фланге противники в меньшинстве, и все равно как-то союзники зажались туда вниз, боятся. Что там делает СТРВ-шка? На передовой Кустовая ПТшка Вот пожалуйста Поплатилась За свою безалаберность Закончилась Третья минута Уже идет четвертая Счет 1-1 И СТРВ там по-моему Скоро отправится в ангар 13-105 Наконец-то наверное решил попробовать зайти с тыла отважным противником. 110 е 4 решил отступить, при этом ну, там чудом каким-то выжил. 48 единичек прочности осталось. По-прежнему счет 1-1 заканчивается уже четвертая минута. Еще и СТ второй на левом фланге подъехал. По-моему, уже союзники скоро окажутся в меньшинстве на левом фланге. Вот наконец-то еще кого-то уничтожили. Счет 2-1. Продолжает Фош выжидать своего момента. Счет 3-3. Потихоньку, потихоньку посыпались команды. Так иногда бывает, можно просидеть весь бой и не нанести вообще ни капельки урона. Вроде ждешь-ждешь, что союзников уничтожат, а ты потом героически будешь встречать, встречать оставшихся противников. А они бац, союзники сами всех уничтожают, и ты в итоге сидишь просто так. Потом летишь куда-нибудь вперед, в надежде, что успеть хотя бы нанести сколько-то урона. Бывают и такие ситуации. А, но ну, это как сказать... Не просчитал ситуацию. Думал, что все пропало, отступило, а оказывается, ничего не пропало. Счет 3-6. Тоже вот так ошибка многих игроков. Пошли там на лес слева. СТшки вперед. За это можно и поплатиться. Там все-таки тяжелые танки их будут встречать. А тем временем на правом фланге союзники закончились. Теперь Фош остался здесь в одиночестве. Придется встречать противников. Счет 4-8. шот мой Т-62. Одного снаряда хватает, чтобы отправить его в ангар. И это первый фраг нашего сегодняшнего зоопарка Роты. В барабане еще пять снарядов. Еще минус один союзник. Счет уже 5-9. Здесь противники немного подотстали. Ну, или просто, да, увидели, что... Т-62 уничтожен. здесь стерва, стерва подъехала. И опять не имется ей куда-то, она там едет на передовую. Зачем? Сейчас там 268-й тебе пропишет. По самые помидоры. Лезет, лезет вот там на горку, пытается найти место помесистей. Сейчас я не знаю, как форс в засвет не попал. Дистанция вообще... Полетел 268-й. Начинает. Фош разряжать барабан, гуслить. Все, и уходит на КД. Ну что там, СТРВ доберет 268-го. 6. Ты не успел озвучить, да? 6-12, 7-13, 12 7 13 что барабан почти зарядился, а там целая толпа противников наступает. Опять стерли. Надо, надо ей поближе к противнику. Хорошая возможность уничтожить гриля. Барабана на этого более чем достаточно. Весь, весь барабан заходит с уроном, уже 5000, которого нанес Фош. Минус последний союзник, счет 9-14. Здесь Фош хорошо, а ворты арты прострелы нету. А тут давно уже чемодан прилетел. Вот зря, да, 121 притормозил. Но не знал он, что Фош на перезарядке. А надо было рисковать. Успел бы пару раз выстрелить. Неприятно, конечно, здесь от бабахи прилетает, но Фашу, в принципе, повезло. Всего 396 урона. Остался один снаряд, надо добирать. 121 -го. отлично. Отлично. Седьмой уничтоженный, счет 12-14 Еще один из противников продолжает стоять на захвате Здесь еще приезжает объект 261 Куда он стрелял, да? Там понятно было, что не попадешь Фош стоял за зданием Делать ничего не остается, надо езжать, сбивать захват базы Как раз, как раз скоро зарядится новый барабан Шотная стерва Отлично, минус еще один противник Арта там все-таки накидывает Почти на 300 единиц урона Где? Где СТ-2? Союзники пишут, арту, арту Да, вот если КВ-2 Ой, СТ, извиняюсь, КВ-2 СТ-2, если подъедет С тыла Пока форш, да, развернется. Куда, куда делся СТ-2? Вот он, вот он выкатывается, красавчик. Да, барабан порою творит чудеса. СТ-2 не мог остановиться. Надо был назад сдавать, а он летел вперед. Теперь надо крайне осторожным. 72 единицы прочности всего остается у ФАШа. Ну, зато лишь для 261-го хватит одного снаряда. Ну, так же, как и Форш для него шотный. Здесь даже не знаешь, у кого больше преимущества в данной ситуации. Повезет, не повезет. Но ФАШу сливаться сейчас будет, конечно, крайне обидно. Когда у тебя уже 9 фрагов, 7500 урона нанесено, 4 на танкованного, понимаешь, что этот бой ты тащил-тащил, а сейчас Арта там со своим фугасом, которая нанесла там одну или две тысячи урон за бой, возьмет и зарешает в конце. Это не то, что будет неприятно по мне, так это еще и крайне несправедливо. Рандом есть, рандом, ничего не поделаешь. Спрятался куда-то в 261-й, не удается его обнаружить. Какой ртовод не хочет сдаваться? Теперь заехал, где-нибудь сидит, поджидает в засаде. Союзники пишут: базу бери, а вот он обнаружился двести шестьдесят Ситуация, я бы сказал, непростая. Такой щекотливый сейчас момент. Представляю, как нервничал Фош. Ну, не Фош сам, а игрок, который управлял. Две минуты на то, чтобы решить эту проблему. Ну, две с копейками. Мне кажется, можно было попробовать как-нибудь ромбиком аккуратно выкатиться. Там понятно, что если фугас